Всем привет, с вами Александр. Если вы ищете отель в предлагаю обратить внимание на этот отель. Называется «Старый доктор». Это историческое здание, построено в 1912 году. В этом здании располагался пансионат «Танинхок», в переводе «Еловый двор». Пансионат предназначался для отдыха медицинских сестер Фенигсбергской больницы «Милосердия». Сейчас в этом историческом здании принимает отдыхающий отель «Старый доктор». Если вы выбираете отель в предлагаю все-таки обратить внимание на этот отель. Остановиться в этом историческом здании, мне кажется, будет очень интересно. Очень прилично выглядит отель. Крыша еще немецкая, черепичная. Напротив хороший ресторан Локал. Будет видео еще изнутри, как выглядит отель, какие номера. Но не сейчас, в следующий раз. Всем пока, с вами был Александр.